Примящиеся к ней безумны, А ее достигшие поражены тоской. Теперь ты знаешь, Почему мое не бьется сердце под твоей рукой.